Из корпусной роле задержки включения или выключения может включать или выключать нагрузку с задержкой, которую вы задаете. Время задержки можно задать от 0,1 секунды до 60 минут. Питание 12 вольт постоянного тока. Плюс подается на ВЦЦ. Минус подается на GND. Выход. Сухой перекидной контакт. Для удобства, выходные контакты я обозначу цифрами 1, 2, 3. Теперь покажу, как оно работает. Если светится красный светодиод на нагрузке, то значит замкнутые контакты 1, 2. А если светится зеленый светодиод на нагрузке, то значит замкнутые контакты 2, 3. Когда перемычка стоит на разъеме S6, при, при подаче питания контакты 1, 2 размыкаются, и замыкаются контакты 2-3, о чем сигнализирует зеленый светодиод на нагрузку После отработки заданного времени контакты 2-3 разомкнутся и замкнутся контакты 1-2. И они будут замкнуты, пока мы не отключим питание, а потом снова его не подадим. И реле аналогично не отработает. Когда перемычка стоит на разъеме S7, то при подаче питания на реле контакты 1-2 будут замкнуты. И будут замкнуты заданное время, по истечению которого контакты 1-2 разомкнутся и замкнутся контакты 2-3. И они будут замкнуты, пока подается питание на реле. Если реле обесточить, то все вернется в исходное положение. Время задержки регулируется при помощи резистора и при помощи контактов s 4 s 1 и s 2 Поворачивая резистор по часовой стрелке, мы увеличиваем время задержки. Поворачивая резистор против часовой стрелки, мы уменьшаем время задержки включения. На таблице видно, как меняя положение перемычек, можно менять время задержки. Приведу пример. Если перемычки на разъемах S1 и S2 стоят как показано в первой строчке, то если на разъеме S4 нет перемычки, то время можно регулировать от 0,13 секунд до 1,3 секунды. А если перемычку поставить на разъем S4, то время можно регулировать от 1,5 секунды до 14,5 секунд. Если вы будете коммутировать нагрузку отличную от 12 вольт, то перемычка с разъема S5 обязательно должна быть снята. Если этого не сделать, то руле может выйти из строя. Если перемычку установить на разъем S5, то на контакт 2 будет подаваться плюс 12 вольт постоянного тока о чем сигнализирует светодиод. На роле написано, что оно может коммутировать нагрузку 10 А при 220 В переменного тока и 10 А при 30 вольтах постоянного тока. Но я рекомендую больше 5 А не коммутировать.